Готово? Да. Первым монтажом занимаешься не я. Я плаваю, да. Я ангел был мати. Когда мы вошли, она сказала привет, мальчики. Ну же, постмалоны сегодня исполнил. Смотри, смотри, какие пизаны. Какую саму? Да. Что? Не раз будет здесь пящего. Не гад, не гад. Ну есть и ч. Поэтому для нас не потом запрещено, а что мне за это будет? А еще у нас появилась новая фишка Тебя <сил> а, сами по Это я такая общительная, потому что сегодня первый день, дальше я, наверное, просто забуду про каждого Передача Передача В общем, я рада в начале нашего турного блога. Сегодня в городе, Иркутске, выехали, поспали где-то 6 часов и со У нас 6 часов праздники, 5 часов праздники с нашим домом, поэтому не школе будет лайк. Жене в большей степени. Постараемся сделать круто, и будем желать по Привет. Мы такие ребята, которые, несмотря на то, что площадка может находиться в минуте ходьбы, вызываем стенд такси. Реакция таксиста может быть неоднозначной. Допустим, mm -hmm. в Самаре мы реально жили в таком месте, что нужно было всего лишь выехать и заехать с другой стороны, давайте. Так хочется написать, что mm -hmm. рекламы запрещено, а что мне за это будет? И кто-то даже писал, видишь, ремонт квартир и остановился, потому что ему подумал уже. Подумал об инвекции, подумал и Да, и такое не а еще у нас появилась новая фишка, называется, ну, видать, это на коленке сделано. У нас выходит песни, есть некоторые индивидуумы, которые думают, что все очень легко у нас получается. Это музыка такая сама по себе пишется. А, тексты сами по себе придумываются. И пишут, что все на коленке. Нет, ребят, на двух. Погода плюс 100. Это я такая общительная, потому что сегодня первый день. Дальше я, наверное, просто забуду про камеру, поэтому лучше <свят> <свят> лучше раньше, чем позже. Сегодня первый город в туре Иркутск. И мы впервые здесь будем с полноценной авторской программы, потому что до этого я ездила сюда только с коврами и парочку авторских песен. Поэтому для нас как будто здесь в первый раз все. переживаем немножко. Но здесь очень красиво, потому что мы в прошлый раз приезжали зимой и было холодно, и мы даже не смогли рассмотреть ничего, потому что темно было. Вот, а тут просто прекрасная золотая осень, очень-очень красивая. Я сразу не сказала, когда мы в аэропорту еще приземлялись. Говорит, смотри, смотри, какие пейзажи. Вот. Так что, скорее всего, даже с сниму, что-то смонтирую для инстаграм TV. Поэтому будьте тубьянтаж. Да, да, да. Сейчас. Just look at this weather. Вот и а да, все. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот Мне страшно Каждому из нас ошибаться сотни раз попробуй Сделать что-нибудь так на плечо закинул О а. а. ага. НТВ ну. Мы тоже совсем другая история Ну что, Дим, что произошло? Короче, заходим в воду покупать. Говорю, здрасте, полдорожский есть у вас? Она говорит, не газ? Я говорю, не газ. Ну, есть и что? Я говорю, ну, давайте тогда, -то. а что будет? А еще, можно... когда мы вошли, она сказала, <coughs> привет, мальчики. Вот это поворот! Это русская душа. Русская душа. Я вообще бы так вот вычеркнула бы, умылась бы водитель. Мы это уже слышали. Сказала Байкальдер. бы, Русь. Это вот оттуда, из речки, вот так набрала, ну, вытянула уровень и набрала. Мы уже сели в поезд, нам предстоит переезд в 16 или 18 часов, я наговорю, другие цифры, 18 часов, поезда. вот. У нас есть Netflix, у нас есть сериал, скачаны, будем наслаждаться, отдыхать. Да, в будем поступать в Красноярске. Я а что же ты сказала, скачанная. то так у нас есть Netflix, да, я... мы, мы едем тут по России, у нас Netflix, Amazon, на интернет, у нас... Amazon, тут все, очень Spotify. такой поезд хороший, сейчас даже сами герои Netflix с нами едут. Uh -huh. Здорово. Покажите, в какой комнате вы живете? Здесь я плаваю. Я, я плаваю. Там бассейн? Я плаваю. Я плаваю. Я плаваю, все. Я плаваю, да. Ну? Там бассейн, да? Я плаваю. Все по плавному райдеру, да? Что? Я плаваю, да, спасибо. Мне нравится. Ванная тепло. Ну ладно, вот я плаваю. Я ангел болбатый. Вот мои тапки, мои Телевизор, ЖК. Правда, он не включен розетку, но мне не важно. Вот у меня гладильная доска. Белая майка. Штаны. Вот. Ну мне кажется, уже перебор можно было штаны как бы и не брать. Ну я плаваю просто. Че кофики. А вот этот балкон у нас тут. Тут, правда, вот кто-то курит. Я вот не знаю кто. Так вот, прическа нормальная. Хорошо. Какую салу? Да. Заканчиваем упражнение тем, что мы бьюти блендер и отжимаемся хотя бы два раза. Готово? Да. Я нет. Как бать он Ну если что, Коля там смотирует, знаешь, зациклит. Давай отжимай не покрыть. Все, упражнение закончено. Так мы начинаем новый день. Сегодня второй город в нашем туре, и это Красноярск. накрасилась вот так вот. Так, сейчас заценим. Сегодня я, скорее всего, буду выступать, опять-таки, хвосте. В такой майке мы ее сделали сами. Это фотография, которую я сделала, когда ко мне пришел бокс с дуалипой. Вот такие вот джинсы, значит. Такие носки и, скорее всего, в кроссовках. Вот. А еще у меня будут белые наушники, но это типочные мониторы, да? Настроение хорошее. Надеемся, что оно сохранится так и дальше. Сейчас мы уже все одеваемся, собираемся выезжать. И сегодня я буду выступать в своей новой перчалке. На первом выступлении у меня была перчатка из кожи рыбы какой-то. Постоянно была. А сегодня из кожи удара. Greenpeace, простите, пожалуйста. И охрана по защите животных тоже, и любители животных. Я думаю, она была мертвая. Ну, змеи же они скидывают кожу. Все, я собираюсь. Горы-то Ай-Ай, Рост-Наевск. Маунтэнс. I'm gonna make it up this mountain. make it to the tower. А мы этой дорогой ехали в тот да, раз. Да, да. Блин, какой-то. Разумравилось <связь> пить и плясать. Да хватит, пожалуйста, я же стесняюсь. И так легло. Три на 3 В эфире передача Передача Они Ой, простите Вы это видели Сумасшедший Человек, который вообще не разбирается в футболе Арсенал незнаний в футболе Итак, в главных ролях Валерий Искевич И Дмитрий, Дмитрий Ващенко Миниатюра не разбудьте спящего. Я просто расскажу. У нас Дима, у него есть некие стадии сна. Да? Иногда он спит так, что ты его можешь бить по щекам, и он не проснется. Вот. И мы сейчас хотим обезопасить его сон, чтобы он, не дай бог, не поранился с наточки. Поэтому эта игра называется... Как ты сказала еще. Раз? Не будь спящего. будь спящего. Давай. Помоги ему выжить. Я ставлю на то, что он не проснется, а, а Лера ставит думаешь, на то, что, что, проснется? что проснется. Мне кажется, у него еще не так глубокая стадия. Мне кажется, даже если мы будем громче говорить, да он, он не проснется. Шока. Погнали? Давай. Давай давай. Коллекция фоток Лериных приближу. Отлично. Знаете, что хочу сказать? Не забываем нажимать колокольчик. Убав. Сделать кнопку подписаться серый, если она у вас до сих пор красная. И как бы мечтать о великом. И ждать нового влога. Я надеюсь, он вам нравится. Впервые монтажом занимаюсь не я. расскажи почему не ты занимаешься. Что случилось? Короче, ребят, перед тем, как уйти из этого видео, расскажу. Сижу я такая... С мамой по телефону тренджу, трендяло, ляс, тачу, понимаете, да? Сижу-сижу, что-то салфетку ковыряю, на салфетке стоит чай с лимоном, а еще ноутбук. И, короче, я ковырнула такая салфетку, и, короче, чай с лимончиком, благополучно вылился на ноутбук, и все полетело там по такой жопе, вам просто не передать, честное слово. Жопа это просто очень мягко, ну, жопа ноуту, понимаете? Вот, и поэтому Коля монтирует влоги, хотя вообще должна была я в туре этим заниматься. Подписывайтесь на канал, еще раз говорю, лайки ставьте, комментируйте, что хотите увидеть, что нравится, рассказывайте, делитесь с вами впечатлениями, вот, делитесь впечатлениями те, кто ходил на концерты и просто хочет рассказать, каково это было, вот, чтобы другие люди знали, как у нас здорово или не здорово, по вашему мнению, ясно, потому что по нашему все превосходно просто. И все. С любовью, Лерка. До следующих встреч. Ну, wow. Коля, ну ты там на монтируй нормально, ну.